Стефан Нельсон Хаскелл, 1833-1922. Радуга в облаках — это лишь символ той радуги, которая извечно окружает престол. В глубине веков, которую не может измерить наш ограниченный разум, Отец и Сын были одиноки во всей Вселенной. Христос был первым, рожденным от Отца, и Ему Иегова открыл божественный план творения. План созидания миров был открыт вместе с порядком сотворения существ, среди которых должны были быть и люди. Ангелы, как представители одного класса, должны были стать служителями Бога во Вселенной. Сотворение нашего маленького мира тоже включалось в детально разработанные планы. Падение Люцифера предвидели так же, как и возможность возникновения греха, который мог бы испортить совершенство божественной работы. Это происходило тогда, на тех ранних советах, когда сердце Христа было тронуто любовью, и Сын, единственный, кто был рожден, торжественно обещал отдать свою жизнь во имя спасения человечества, которое могло бы поддаться искушению и пасть. Отец и Сын, окруженные непостижимой славой, пожали друг другу руки. В знак высокой оценки этой жертвы Христос был награжден творческой силой и властью, и вечный завет был заключен. И с этого времени отец и сын единодушно трудились, совершая работу созидания. Самопожертвование ради других было основанием всего плана сотворения. История правицы Спатмоса», страница номер 93-94-1905 год. Перед сотворением нашего мира произошла на небе война. Христос и отец совещались, и Люцифер, Осеняющий Херувим исполнился зависти из-за того, что не был допущен на вечные советы двоих, восседающих на престоле, история правицы Патмоса, страница номер 217, 1905 год. Христос был первородным на небесах, он также был первородным Бога на земле и наследником престола Отца. Христос первородный был облачен в человеческое естество и стал совершенным через страдания. Сын Бога принял образ человека и навечно останется человеком, Стефан Нельсон Хаскел, История провидца Патмоса, страница номер 98, 99, 1905 год.